Здравствуйте! В одном из прошлых выпусков мы говорили о видах смесителя. Сегодня мы поговорим о термостатических смесителях или смесителях с термостатом. Поехали! Итак, что же такое термостатический смеситель? Термостатический смеситель или термостат поддерживает постоянную температуру струи вне независимости от скачков и температуры холодной или горячей воды. Чаще всего термостаты оснащены двумя рукоятками. Первая из которых отвечает за температуру воды, а вторая за напор. Подавляющее число этого оборудования составляет механические модели, но есть и электронные, которые могут питаться от батареек или же от централизованного электроснабжения. Принцип работы термостата предельно прост. Внутри корпуса смесителя находится термоэлемент, который реагирует на изменение температуры воды. Если она становится холоднее или горячее установленной, он в течение нескольких секунд восстановит прежний уровень, просто поменяв соотношение холодного и горячей воды. Если в системе водоснабжения резко уменьшается подача холодной или горячей воды, это повлияет на напор струи, а температура останется прежней. Если же по каким-то причинам холодная или горячая вода перестанет подаваться совсем, или ее напора будет недостаточно для поддержания заданной температуры, термостат просто перекроет поток. То есть, если у вас в доме пропадет горячая вода, то смесители с термостатом просто не будут работать до тех пор, пока вы не отключите сам термостат. Термостат обладает тремя ключевыми Преимуществами. Это безопасность, удобство и экономичность. Пользоваться термостатом безопасно. Исключается возможность ошпаривания или попадания под струи слишком горячей или слишком холодной воды. Пользоваться термостатом удобно, он постоянно поддерживает температуру, вне зависимости от скачков давления, от скачков температуры воды в системе водоснабжения и даже после того, как вы перекрыли воду, при повторном включении вода будет точно такой же температуры. Пользоваться термостатом экономически выгодно, так как вам постоянно не нужно ловить необходимую вам температуру, а у вас уменьшаются расходы и воды и энергии для ее нагрева. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!